Итак, давайте посмотрим. Целитель работает силой стихии. Он не работает со словом, как работает жрец на втором круге. Он не работает с духами, природными духами или духами из других пространств, как работает колдун на внутреннем круге. Он работает на внешнем круге с чистой формой стихии. То, чему мы с вами пытались научиться в течение всего этого курса. Брать стихии напрямую, не редуцированные, не несуррогатные, не разбавленные, безо всяких ограничений, а именно в том объеме, в котором они вам нужны. На том простом основании, что те же самые стихии присутствуют и в вашем теле, и в разуме. И, пользуясь законом подобия, мы брали эти стихии из внешнего мира без всяких ограничений. Поэтому мы с вами должны помнить, что правила Соединения стихий они строятся именно на внешнем круге. И ни в коем случае не на круге втором, ни в коем случае на круге внутреннем. Там всегда с ограничением, там всегда с условиями и за плат. Потому что и второй круг, и внутренний круг это посредники. А у посредников всегда дороже, а напрямую всегда дешевле. Поэтому здесь нужно именно в состоянии креста стихии войти, когда в разуме не будет доминировать ни эгрегориальный слой, второй круг, не слой астрала, ментала и эфирки, внутренний круг, а именно крест стихии, как высшая форма сознания человека. Когда сознание поднимается на крест стихии, оно автоматически попадает на внешний круг. Активируются первоосновы тьма, свет, порядок, хаос, но при этом, при всем они Существуют на совершенно вот эти первоосновы, они существуют на совершенно других законах, чем обычная первооснова окружающего мира, они существуют на правилах сопротивления друг другу, но не вражды. В этом смысле выглядит это следующим образом: если усиливается какая-то одна из первооснов внешнего круга, автоматически начинают усиливаться первоосновы все остальные внешнего круга. Второй и третий круг работает иначе. Если усиливается какая-то первооснова второго круга или внутреннего круга, то работают они по принципу убавления. Григориальный мир начинает это усиление от вас убирать. Таким образом, идя по пути наименьшего сопротивления. Ведь подгрузить остальные три значительно тяжелее, чем убрать из одной. правда? Да. А эгрегориальный мир всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, а магия нет. Магия всегда работает на расширение, на прибыток, на раскрытие. Это первое качество, которое помогает развитию магического мышления. Сама магия становится в помощь. Потому что магия говорит, я за равновесие, но при этом у меня единственный алгоритм это прибавление, а не убавление. Далее, что происходит с сознанием, когда оно поднимается на внешний круг существования? Сила стихии становится для него в большей степени доступна. Причем в неограниченном количестве, в неограниченной форме. Крест стихий позволяет правильно прочувствовать эти стихии и правильно почувствовать их бесконечное движение, обусловленное самой природой. А движение это идет противочасовой стрелки на этом круге бытия. На втором круге по часовой и против часовой, а на внутреннем круге строго по часовой, то есть по солнцу. А вот на внешнем против салона, так действуют стихии, потому что стихия огня, она в большей степени будет стремиться к воздуху, а не к воде. Потому что в огонь для нее природный враг, а воздух природный усилитель. Согласны со мной? согласны. Но при этом, при всем воздух знает, что огонь для него природный враг. Потому что если будет слишком много огня, воздуха не будет, он весь сгорит. Соответственно, воздух будет бежать от огня. Единственный путь у него куда бежать, это в сторону земли. Земля дает ему простор, земля его не ограничивает. Потому что стоит только включиться для воздуха ограничения, огонь может его догнать, а когда воздух не ограничен, огонь его не догонит. Нас не догонит. Но при этом сама Земля большое количество воздуха также воспринимает как своего природного влага врага. Воздух сушит Землю, воздух перестает делать ее плодородной. Соответственно, Земля будет стремиться к тому, что делает ее плодородной, то есть к воде. Вода, Земля устремляет свое движение в сторону воды, пытаясь взять ее как можно больше. Но при этом при всем вода битненькая говорит, а что ж такое это будет, если ты меня впитаешь всю? Меня же не будет, моей сути не будет, а значит, я должна поменять форму своего существования, да, немножко в другое агрегатное состояние перейти, чтобы Земля не смогла брать меня всю, чтобы хоть что-то осталось мне про запас и начинает стремиться к огню, пытаясь, чтобы огонь превратил ее в парк. Огонь! Да, да. Огонь, преследуемый водой, испытывает угрозу полного своего погашения и будет стремиться к воздуху, который будет его раздувающим. Дом, который построил Джек. Да, вот это вот все. Это процесс бесконечный. Закручивается бесконечная воронка. Это двигатель первого рода. Да, нескончаемый вечный двигатель первого рода, когда стихии преследуют друг друга, являясь природными врагами. Но при этом, при всем, без этой природной вражды они не могут являться самодостаточными. ибо Если затухает какая-то одна, автоматически затухнут все остальные. Вот на этом принципе природной вражды и бесконечного движения как раз и построена гармонизация стихий, в том числе и в теле человека. Например, у человека большое количество воды, в связи с этим у него астральное тело, скажем так, доминирует в сознании, что приводит к определенным эффектам в психике, но и вода, которая все время норовит погасить его огонь эфирного тела, то есть сделать его тело менее чувствительным, а значит более уязвимым. Логика подсказывает ну, как логика бы простого человека, да, что воду надо убирать воздухом, то есть на противоположность. И ментал тоже подсказывает, если много ментала, если хорошо развит ментал, он может выгнать лишнюю воду. Вопрос куда? А вот картина стихийных сил говорит нет. Если много воды в человеке, то убирать ее надо не огнем, не воздухом, а землей. Потому что она единственная, которая может воду эту впитать без ущерба для себя. Излишки воды может взять только себя. Вот парадокс. Не противоположность стихии, а стихии, которые ее преследуют по природе. То же самое с огнем. У человека очень много огня. У него же, например, жар. У него температура. Что мы даем? Воду. Мы даем ему много пить. Мы даем много пить. Мы не укутываем человека в землю, да? Мы не закутываем его в противоположность, потому что это может еще хуже кончится, мы как раз наоборот гасим его жар водой. На физическом плане мы даем ему много воды, а на целительском плане мы просто должны усилить его воду именно в астральном ключе. И тогда болезнь будет снята и так далее. Вот целитель это чувствует, он может этого не знать, но он это чувствует, что нужно сейчас сделать, что нужно для Удаление избытка той или, иной, той или иной стихийной силы. Потому что целительство учит нас, что дисбаланс в теле человека происходит по причине дисбаланса стихийных сил. А дисбаланс это когда какая-то стихия в избытке, а все остальные какие-то в недостатке. Убираем этот дисбаланс, убираем и причину заболевания. Убираем причину заболевания, через некоторое время заболевание проходит само, ибо не поддерживается причина, а система саморегуляции сама себя восстановит через некоторое время, если ей не мешать. Но для того, чтобы точно понять, какая из стихий у человека находится в загоне или в избытке, нужно уметь правильно диагностировать. А вот диагностика, это как раз вот та, тот самый вопрос таланта. Потому что правильную диагностику можно провести только из состояния обнуленности по стихиям, только из креста стихий. Потому что если, например, целитель диагностирует какого-либо человека, а у него в его состоянии, например, его разозлил кто-то или расстроил, у него вода превалирует сейчас в его разуме, да, сможет ли он адекватно оценить, что у другого человека, например, тоже превалирующая вода, и от этого его проблема. Нет, он, исходя из себя, будет говорить, это норма, потому что он не увидит этого дисбаланса. У меня вода превалирует, я думаю, что это норма, у него вода превалирует точно так же, как у меня, значит, у него тоже норма. Такая простая логика, он не сможет правильно диагностировать заявление. Диагностику можно производить только исходя из креста стихии. Это навык, здесь должен быть определенный навык. Навык приобретается. Когда-то давно в друидических школах, а практика, которую я вам буду сегодня давать, она имеет источник именно а из друидических школ, на умение так диагностировать уходило много лет. Во-первых, людей в школе было достаточно много, и они могли отпрактиковаться, что называется, друг на друге. Поскольку были все в теме, как вы сейчас, да, то возбуждение одной стихии одним партнером да, было адекватно считано другим партнером и правильно обсуждено. С партнером, который не в теме, очень сложно практиковаться. Да. Спроси его, какая стихия сейчас тебе возбуждена. Да. Ну, в лучшем случае покрути пальцем, скажешь, поди водички попей. Что-то ты увлеклась своими эзотерическими знаниями. И только тот, который всеми, может понять, о чем ты сейчас говоришь. Вот, поэтому это, такая практика происходила в школах. Но бесконечно тренироваться друг на друге было невозможно, и рано или поздно народ выходил в поля. То есть шел по деревням, вот эти ученики школ, шли по деревням и лечили бесплатно. Абсолютно бесплатно. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, отпрактиковать знания, полученные в школе, то есть приложить их уже непосредственно к людям, несведущим, с одной стороны. А с другой стороны, через это знание составить себе очень подробную карту болезни. Такая-то болезнь, такой-то дисбаланс стихий, такая-то болезнь, такой-то дисбаланс стихий и так далее. При этом камертон, через который считывается Подобное состояние у каждого целителя абсолютно свой. У меня избыток земли у партнера вызывает боль в коленках, а у вас избыток земли у партнера будет вызывать головную боль. Или любое другое состояние совершенно отличное от моего. Если я буду навязывать всем и говорить, нет, при избытке земли должен все чувствовать боль в коленках, это профанация, потому что камертон у каждого свой. И вот важно чтобы вы наработали свой собственный. А для этого будет первая часть нашей работы посвящена. Да. Но вот целитель должен целить и всех. Да? То есть невзирая на то, что, может, болезни привело, ну, какая-то на самом деле проблема сознания. Не имеет никакой значимых. Это не важно. Это уже дело человека. У не не, не человека нет дела целительного. Поймите, тот, кто находится на уровне магии, то есть на уровне сахасра, часто станет сознанием. Но для людей дела нет, он борется с явлениями. Человек как личность его вообще не интересует ни в каком виде. Это люди, людям свойственно придавать себе излишнюю значимость, целитель предложил меня поцелить и еще за эти деньги не взял, какой я оказывается значимое. Да? Но не приходит в голову другая, просто что вообще на тебя огромным счетом закрывать. Тебе нечто, что явление которого существовать не должно, а ты как личность никого не интересуешь. Вот такая вот история.